Как сделать живот плоским? Диета для плоского живота – это тема сегодняшнего ролика. Красивый и плоский живот – мечта каждой женщины. Самое главное решение любой проблемы с фигурой – это комплексный подход. Если вы каждый день качаете пресс и при этом едите булочки, результаты будут бесполезны. Поэтому, прежде всего, необходимо выбрать комплексный подход, упражнения, диета, а также косметические средства и массаж. Итак, как сделать живот плоским? Диета для плоского живота. Как питаться для плоского живота? Это полное исключение сладкого и жирного. Обязательно включите в свой рацион зерновую пищу и овощи, которые богаты клетчаткой. Это коричневый рис, яблоки, огурцы, бобовые, кабачки, морские водоросли и зелень. Питаться при диете для плоского живота необходимо маленькими порциями 5-6 раз в день. Это нормализует обмен веществ и способствует уменьшению желудка. Замените вредные продукты на полезные. У меня на канале есть ролик, какие продукты полезны, можно посмотреть. Делайте салаты из овощей, заправляйте оливковым маслом и нежирной сметаной. Мясо старайтесь не жарить, а тушить, и мясо должно быть нежирное. Макароны замените крупами, рисом, гречкой, овсянкой. Соки пейте натуральные, свежевыжатые. Варите компоты. В качестве десерта выбирайте фрукты, иногда темный горький шоколад, обезжиренный творог. Необходимо отказаться от алкоголя, он очень калорийный, а особенно для талии опасно пиво, увеличивающее именно живот. Для живота очень полезен массаж, выбирайте масла и крема с подтягивающим эффектом. Массаж может быть ручным или проводиться при помощи антицеллюлитных массажеров или силиконовых банок. Этот метод противопоказан тем, у кого есть болезни желудочно-кишечного тракта или проблемы с давлением. Всегда держите осанку, ведь живот бывает особенно заметен у тех, кто сутулится. Тело принимает неправильную форму, внутренние органы смещаются и живот выпячивается. Среди дня старайтесь выполнять одно легкое упражнение – втягивание живота. Втягивайте и расслабляйте переднюю брюшную стенку. Спустя неделю ваш живот будет заметно более плоский Ежедневно растирайте живот холодной водой. Сначала к левому боку, от правого на уровне талии и наоборот, а затем по часовой стрелке круговыми движениями. На этом все. Надеюсь, вам мои советы для плоского живота понравились. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и поделитесь этими советами с друзьями, оставляйте комментарии и вопросы. Буду рада с вами пообщаться. Всего доброго. Худейте на здоровье.